Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. С вами Наталья Дорнева. Сегодня хочу поделиться с вами интересным сайтом по раскрутке социальных сетей. Сейчас покажу вам, как можно здесь зарегистрироваться и как выгодно начать раскручивать свои страницы, группы, аккаунты и так далее. Чтобы начать пользоваться, нам нужно ввести либо адрес страницы ВКонтакте, либо другой социальной сети. Ну Я предлагаю сделать это контакт. Вводим страницу ВКонтакте, вставляем, жмем «Дальше». Сейчас нам нужно поставить лайк в течение 25 секунд. Мы просто нажимаем на ссылку, ставим «Мне нравится», переходим и нажимаем «Поставил». Сейчас необходимо верифицировать аккаунт. Нажимаем «Я не робот» и вводим номер телефона. «Отправить смс». Мне пришел уже код. И жмем «Подтвердить». Аккаунт верифицирован. Сейчас попробуем добавить. Покажу, как добавить сюда другие аккаунты. Нажимаем «Раскрутка». Можно как-то по-другому на самом деле. Но я сейчас не могу сказать. Мои заказы, заработать реалы. Пусть будет поставить лайки. Вот. Для выполнения действия необходимо подключить аккаунт Инстаграм. Просто нажимаем вот сюда и жмем авторизация сервис успешно привязан он будет у вас успешно привязан если у вас а, вот так вот в браузере вы находитесь в своем профиле который хотите привязать вот мы верифицировались все сделали сейчас я вам покажу как пополнять баланс и вообще пользоваться сервисом вот такие цены здесь купить лайки и купить реалы как вы увидите цены совсем не маленькие вот даже купить лайки восемь тысяч лайков стоит 499 рублей. Но есть такой сервис, как wkashop.bis. Ставим и смотрим, где у нас вот этот сайт обозначен, Вот он, этот сайт. Здесь вот даже 5000 баллов, да, 5000 лайков. Можно купить за 55 рублей. 10 тысяч баллов, 110 рублей. Здесь же, допустим, 25 тысяч, пусть 999, здесь, здесь даже 50 тысяч баллов, стоит всего 500 рублей, разница очевидна. Я куплю за 55 рублей, нажимаем купить, вводим свой mail, не ошибаемся только, выбираем способ оплаты, здесь есть WebMoney, Яндекс и Киви, я сегодня буду оплачивать через Киви, Вообще всегда плачу через Яндекс, но чтобы зарегистрировать Яндекс кошелек и верифицировать его, там немножко сложнее, чем через Киви. Ввожу Киви и нажимаю перейти к оплате». Очень важно, чтобы при переводе было примечание, иначе у вас деньги уйдут никуда. Кошелек для перевода выбираю, копирую. Захожу в свой Киви. Перевести на другой кошелек. Здесь мы вводим номер телефона который нам нужен, вводим сумму 55 рублей, и вводим вот это примечание, копируем его комментарий, вставляем. Ну, как вы видите, 55 рублей, 55 копеек, не, не сильно большая сумма за 5000 и нажимаем оплатить. Теперь нажимаем подтвердить, нужно ввести код и нажать снова подтвердить. Все, успешно. Далее, здесь мы нажимаем на сайте Окошоп. Это окошечко мы не закрывали. Нажимаем «Проверить оплату». Видите, уже товар для нас создан. Нужно перейти по ссылке для получения. Здесь у нас скачивается файл текстовый. Это можно закрыть. Теперь, смотрите, вот эту ссылочку мы копируем, либо нажимаем «Перейти на», либо копируем и вставляем в строку браузера. Открываем наш текстовый файл, который пришел, ключ активации, и вот здесь вводим код купона. Нажимаем «Активировать». Купон успешно активирован и на счет зачислено 5000 лайков. Накрутка за лайки. Инстаграм. Потратить лайки. Можно накрутить лайки, можно накрутить подписчиков, комментарии. Также можно зарабатывать здесь лайки, ставя другим людям, которые раскручиваются. Вконтакте. Накрутить лайки, подписчиков, друзей, репосты, комментарии и опросы. Ютуб. Также лайки подписчики. Одноклассники. Подписчиков накручиваем здесь в группы. Ну и Facebook, Twitter и так далее. Так, нажимаем Instagram и накрутить подписчиков. Далее вводим Instagram. Копируем ваше имя. Копируем ссылку с главной страницы. Обратите внимание, что вид ссылки должен быть вот такой. То есть вам нужно лишнее удалить. Удаляем слэш. Удаляем бвв, вот это, 3w. И удаляем вот эту буковку S. Это обязательно. Далее, сколько подписчиков нужно накрутить. Ну Давайте сейчас поставим, допустим, 300 подписчиков по Минимальная цена 3 лайка. Можно так и ставить. Я ставлю, допустим, 4, чтобы люди немножко быстрее подписывались. И вот здесь вот теги через запятую. Здесь можете писать любые теги, которые считаете нужно. Вот, допустим, так. Лимиты для задания выбираете, если вы считаете нужным, чтобы вам за одну минуту не накрутилось там, 300 подписчиков. То выбираете да, лимиты для задания и указываете критерии к исполнителям. То есть фото в, проф... в профиле, допустим, 5 с аватаркой и исполнители с русскими аккаунтами можно выбрать. Ну и теперь нажимаем накрутить подписчиков. Вот, вы успешно пополнили баланс задания. Обратите внимание, что за удаление задания у вас будет списываться 15%. Вы делаете а, задание внимательно. Вот, такой вот интересный сервис. Мне очень нравится, потому что люди здесь, когда подписываются, отписываются минимальное число после этого. А, в общем-то, я не пожаловалась бы на этот сервис. Все ссылочки на сайты я оставлю в описании к видео. Надеюсь, вам было видео полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я постараюсь записывать для вас новые интересные фишки по работе в интернете. Всем удачи! С вами была Наталья Дурнева.